Муж с женой купили книгу, называется «Кама с утра». Попробовали одну позу, вторую. Все у них было прекрасно и хорошо. Но в одной позе им понадобился третий человек. Жена, недолго думая, говорит, дорогой, а сходи за соседом. Муж, как ни в чем не бывало, собрался, позвал соседа, тот пришел. И пошло у них. Поехала, тут вдруг ни с того ни с сего сосед взрывается и говорит, да пошли вы все, уже третья страница, а я все сосу, долежу." Да Всем приветики! Как дела? Как настроение? У меня все хорошо? Все прекрасно! Хочу вам пожелать прекрасных и замечательных выходных! Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто меня донатит! Спасибо вам огромное! Мне очень приятно! Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее!